Поспевает брусника, стали дни холоднее, И от птичьего крика стоит сердце стало грустнее. Стои птицы летают, прочь за синее море, Все деревья блистают в одни светлых уборе. Сосы рек смеются, в так благовония, В горе осень бруснях заплачутся Сегодня по народному календарю 27 сентября это праздник осенины это праздник который отмечают как окончание посевной сбор урожая переход со природы с одного состояния в другое и вот эту вот радость от природы осеннее настроение мы попросили всех студентов воплотить в каких-то творческих композициях для студентов новая пора это тоже окончание лета каникул, это снова начало учебного года это встреча с друг Друзьями. это новые эмоции. Мы очень спонтанно на самом деле свою работу сделали. Мы решили сделать про депрессию. Но это чисто студенческая жизнь, там зачетка, долги, энергетики. Вот. Но на самом деле там листики яркие. Вот. И надежда есть на то, что осень это не так уж и грустно. Вот. Так что мы добавили каких-то ярких красок.